Внимание. Внимание. Это совершилось. Битва двух поколений. Меньше слов, больше дела. Профессиональный паянист. Против влюбителя гармониста. Бат пройдет в жанре частушек. Авторские, придуманные за несколько минут, Частушки кем-то написанные, конечно, частушки в стиле рэперов. Убедиться лучше. Решать вам. Скоро.